Насколько у тебя вот это вот понятие паспорт персоны и ты, вот они настолько плотно переплетены и связаны, что ты вот никак не можешь разорвать эти связи. Слушаюсь, вели, великий мой повелитель. А на деле придешь, она скажет, вы кто такой? Чего ты хочешь? Вот два, опять возвращаясь к двум вопросам. Ты кто? Какие методы есть волей девиц Ну вот я ответ, там же я ответил. Я за тебя раскладываю, а ты бежишь, обратно складываешься вместе. Нестыковочка. Прошлое с будущим не складывается никак. Той на месте, не двигайся никуда. Останови мысли, останови слова, замри. Ты можешь представлять интересы персоны? Кто был первый создан, ты или персона? А персона когда создана? Кто первый источник? Ты можешь представлять интересы персоны? Фотография от кого сделана? Чьи интересы представляет персона? А если бы не было персоны, ты бы был... О -о -о -о. да ты сам себя запутал Ты, блин, в трех состок заблудился вот реально в двух даже в двух соснах портрет Джаконды, с кого написан а кто может пояснять тот кто несет ответственность невозможно представлять интересы паспорта потому что паспорт это вещь у него нету интересов у него нету воли Паспорт может на велосипеде ехать? Ко мне кто-то сзади подошел и кувалдой по голове ударил. И у меня какой-то прожектор внутри загорелся. Добрый. Так вот они у меня включились и больше не выключаются. Ясно стало в голове. За себя отвечаю, а за персону нет. У тебя мозги кипят. Я тебя не просто так мучаю. Так найди свою стезю и трудись сам на себя. Кто тебе мешает? Почему ты так не можешь? Я уроки получить, опыт, знания. А ты? Спасти свой кошелек? Mm -hmm. А на первом месте что? Опыт или кошелек? Вот видишь, у тебя даже кошелек смотрит, то есть у него есть глаза. Ты его уже оживил. Ты одушевил кошелек. Он тебя смотрит. Это не сказки, это реально. Просто никто не об этом не задумывает. Ты вообще не хочешь, чтобы ты на кошелек на тебя смотрел. Но почему-то смотрит. Далее. Добрый вечер, Антон. Привет. Зовут меня Александр, я с Камером Скурайского. У меня 22-го суд, я хочу зайти как живой. И вот есть, есть несколько вопросов, ты уже этот путь серьезно прошел. Тут не у меня в голове некоторые. Можешь дать мне советы? Как э, твою не складушку разложить и сделать разкладушку? Не складушку сделать кладушкой. А складушкой? Да, ну чтобы сложилось. А, а может наоборот разложилось? По а может, чтобы разложилось. Ага, слушаю. Ну, в двух словах ситуацию обрисую. В магазине была затыка по маске. Я по 417 постановлению все ровненько прошел. Попросил их предоставить. Они мне предложили салфетку с прорезями. Тут смотрю, сразу заходит уже э, разгвардия. Мы ну, как бы пойдемте, говорит. Машину к нам проднем, я говорю, нет, места преступления как не могу, и вызвал полицию. Полицейский попробовал понажимать на меня по поводу протокола, я говорю, стоп, стоп, стоп. Я вызвал вас, мои права нарушены. Короче, написал ему заявление, отдал и ушел. Сейчас через 4 он не звонит, мне говорит, вам копию протокола передать. Я говорю, какую копию, какого протокола. То есть они, он говорит, заставили меня написать. И задним числом после времени, получается, протокол составил. Я его не видел. Подожди, Значит, кто... кто они, кто кого заставил? Ты говори сразу, а то они их заставили, они мне выдали. Кто выдал, кто составил? Говори сразу. Понял. Полицейский, которого я вызывал, протокол не составил при мне. Ну. Принял у меня заявление, и я ушел домой. Потом этот же полицейский мне позвонил через 4 часа, и сказал, что его заставили составить протокол, и ему надо передать мне копию. Я говорю, я не в городе. В общем, копию, короче, он мне не передал. Я даже не думал, что они что-то начнут делать в такой ситуации. А тут получаю повестку, получаю, на 22 число часа у меня намечено, назначено уже заседание. А я только с командировки приехал, вот только сегодня ознакомился с материалами. Дела. Вот тут, наверное, я ошибку сделал. Сейчас я слушал один ролик с парнем и говорил. Он подписал, оба ознакомления с материалами дела. Но ну, он там хотя бы дописки сделал, а я вот этого вообще не сделал. Этого. Ну, как-то не знал, не понял, не, не въехал, видимо. Ты хотя, от, ты хотя бы от корки до корки сфоткал дело? Да, но я приехал сегодня поздно. Пришел, она начала сразу меня подгонять, мы сейчас уже закрываемся. И на регуле я отфотографировал некоторые документы, ну, просто не читаются почти. Многие там разобрать можно, а некоторые вообще не читаются. Mm, не вопрос, пиши заново. Я хочу 21 числа еще прийти, я у нее сегодня спросил. Документы как будут здесь 21 числа, я смогу же прогрессировать нормально, сказал, да. Не надо ей звонить. Пиши письменно. Я на словах, она тебе там накатает. Да, мой великий король, слушаюсь, великий мой повелитель. А на деле придешь, он скажет, вы кто такой? Ну, это ладно, это вопрос более-менее технически понятен. Мне непонятен, непонятно по процессу, по самому есть у меня вопросы. Вот, например, я зашел в суд как живой, заявился, все, сказал, ролики я том смотрел, ты все-таки по делу пояснял. Вот каким образом, если я в процесс не должен зайти, я могу что-то пояснять? И нужно ли мне что-то пояснять? Тебе решать. А как правильно? Можно ли так, чтобы я сказал, что в, докум в документах они направлены все в одну сторону, и то, что я не совершал э, самого нарушения, нигде там даже не упоминается, а заявить-то об этом нужно. То есть я-то ничего не нарушил. Ты мои видео видел, как я два процесса провел? Да, но ну я уже что-то, у меня начала информация уже спутываться, много всего там с пояснениями осмотрел, потом после процесса ответы на вопросы, и как-то это даже уже не помогает, я уже начал там информации если ты утонул в это в блюдце то я не понимаю как ты собираешься в ванну принимать ну подобные ситуации у меня были я сетевым занимался долго если есть большой объем информации сразу он не обрабатываться а постепенно все разложится я надеюсь Надежда Мираль, последний сказал Верос. Так, так вот обрати внимание, что там я старался все письменно заранее подавать, И именно в письменном виде все э, обозначил. А на втором засед... ну... на первом заседании еще пытался там что-то пояснять за, за персону, uh -huh. то есть ввязывался в процесс на первом заседании. То на втором я вообще uh -huh. ничего не пояснял. Это не я, я пояснять за него ничего не буду. Все. Так, логически у меня возникает следующий вопрос. Я не встревал, я просто слушал, если она меня, как живого мужчину, спрашивал, я что-то говорю, и она выносит в конце определение «виноват». Мне надо подать апелляцию, а я как кто ее подать должен в этом случае? Кто виноват? Ну, она выносит, например, решение, что... Совершил правонарушение, присудить там штраф. У меня уже второй будет протокол. Кто совершил? 15. Кто? В отношении кого она вынесет решение? Персоны. Ну? Ну, на эту персону зарегистрирована карточка. Они при этом через судебный пристав спокойно ее также будут обнулять, соскребать с нее. Ну, ясное дело, могут, да. И тут-то, скорее всего, не могут, они так и будут делать. То есть, если она вынесет решение, что правонарушение я совершил, присудить на штраф... Вот тут а я, чтобы она не вынесла такое решение, нужно свою волю заявить. Чего ты хочешь? Вот два, опять возвращаясь к двум вопросам. Ну, ты кто? Я живой мужчина, и я свою волю изъявил, сказав, что я хочу, чтобы процесс был прекращен. И... Ты сказал или написал? Нет, я пока просто озвучиваю. То есть, пока еще ничего а не кому было. Кому озвучишь? Мне или ей? Ну, себе и тебе. А ей ты, ты ты уже ходил в процесс, нет? Нет еще. Предстоит? Да. На процессе ты как собираешь свою волю, волю изъявлять? Не совсем понимаю вопрос, как правильно на него ответить. Какие методы есть воли изъявиться? Ну, например, как я так вижу, захожу и говорю, перед началом всего я хочу объявить свою волеизъявление. То есть я ты просто хочешь волю свою изъявить? Это будет подано в, в, в Секретарю. Что так, подано? Слова поданы или что? Я тебе конкретный вопрос задал. Каким образом? Устно Я или письменно? Договорил. Я не договорил просто. Еще. Да это как, будет не плотно. надо мне это все говорить. Ты мне рассказываешь лишние вещи. Я тебе конкретный вопрос задал. Каким образом? Ты мне начинаешь ну, рассказывать. Ты... Беру эту бумажку, несу секретарю или за это что-то там это. Ты, ты скажи коротко. Устно или письменно? Письменно будет перед заседанием задано, подано. Сообщено а сказано в начале свидания. Ну вот тебе ответ. Сам же я ответил. Так, я уже сейчас не помню, что вопрос-то был поставлен, что на что я ответил. Что? Ну я просто спутался сейчас. В чем? Я не понимаю, к какому ответу мы пришли и с какой вопрос изначально стоял. Ну, ты запутываешь, Антон, я серьезно говорю. Да где я, я путаю, на тебя наоборот я, я понимаю, что у тебя в голове все сложно ты уже это все видишь. Я почему так я у тебя пытаюсь вот эти твои, как ты говоришь, не, не складушки-раскладушки сложить, а ты их все равно это обратно складываешь в кучу. Я за тебя раскладываю, а ты бежишь, обратно складываешь все вместе. Ну, значит, чего-то не понимаю, не доходит. Ты задал вопрос, а если она вынесет решение? Я да. тебе начал задавать, а ты волю свою вопрос задал. Ты волю свою собираешься проявлять? А, ну все, вспомнил ниточку. Ну... Мне в подал документы перед заседанием, узно объявил, и в итоге... Подожди, равно... Подожди. А? ты же говоришь, предстоит заседание, а сейчас ты говоришь, в прошедшем времени заявил, подал. Заявлю, подам. Так так и говори, что ты в прошедшем времени. Ты вот сам меня в заблуждение вводишь, и себя, и меня. Говоришь, Понял. что процесс предстоит, а сам говоришь, в прошедшем времени. Ни Прошлое с будущим не складывается никак. Так, и чё? Дальше что, какие вопросы? Ну вот, мы что я за одни бумаги заявлю в своей волеизъревлении. Процесс заканчивается, и она объявляет, что правонарушение совершено, и при такой-то такая-то сумма штрафа. ни в чем проблема, обжалуй. А обжалую я как человек или как, как представитель персоны, я же там. Вроде как персону не представляю, вот это мне непонятно, вот это непонятно. Ну, ты мне, ты мне по... По... Вот, вот стой! Стой на месте, не двигайся никуда. Останови мысли, останови слова. Замри, ты сказал, представляю персону. Я Давай разберемся не... вот в этой фразе. Она очень У -у -у. важная. Ты можешь представлять интересы персоны? Ну вот тут как бы свое понимание-то я толком не могу сказать, я еще не очень понимаю тут, как правильно. Так если ты этого не понимаешь и не знаешь, зачем ты об этом говоришь? Я звоню тебе, чтобы спросить, как правильно в этом случае... Ты, ты не спрашиваешь, ты заявляешь, что это... Ты рассуждаешь слух, что я буду представлять интересы персоны. Я тебе вопрос задал. Ты можешь я представлять интересы персоны? Я ни разу не сказал, что я буду представлять интересы персоны. Да как не сказал, если сказал? Я сказал, я же персону не представляю там. А, ну хорошо, так сказал. А ты можешь вообще представлять ее интересы? А вот это я не понимаю. Ну, а зачем тогда говоришь об этом, если этого не понимаешь? Понять хочу. Так если хочешь, отвечай на вопросы. Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты можешь представлять интересы персоны? Не знаю. Давай разбираться. давай. Я и хочу там разобраться. Так давай разбираться. Давай. Кто был первый создан, ты или персона? Я. Ну, а персона когда создана? Когда в ЗАГСе бумажку зарегистрировали. То есть после тебя? Да. Кто первый источник? Я. Ты можешь представлять интересы персоны? М -м, теоретически могу или не могу. Поясняю еще раз. Сначала был создан ты. Так. Потом персона. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Потом приходишь ты и говоришь, я представляю интересы персоны. Это логично вообще? <свят> что-то я, видимо, подтупливаю. подвисать уже начало напряжение. <свят> ну, я столько, судя, пересмотрел, уже переслушал бумаги эти, разбирал, что-то, видимо, реально подтупливаешь. Вот, Антон, ну реально я не понимаю. То есть теоретически, я же могу, я был, как бы, я первый. Персона появилась после меня. Но... В принципе, те, теоретически, я могу представлять ее интересы? Ну, например, э, вот тебе вопрос задавала судья, ты говоришь, а я тут при чем? Она говорит, а что вы это тут делаете? Ну, например, можно сказать, я же генеральный распорядитель этой персоны, я хочу знать, что с, моей персо... с этой персоной хотят намутить. Ну, я так упрощаю. Также можно сказать? Хорошо, зайдем с другой стороны. Если, если ты представляешь интересы персоны, то чьи интересы представляет персона? Я не знаю, что это. Или она сама по себе существует? Вот это, кстати, мне вот, вот тут у меня трудность есть. Э, растожде... То есть я тебя не признаю, что это я паспорт, что я бумажка. А ну, вот вот это бы я пришел на суд. Это хватит, а. хватит дискутировать. И ты отвечай коротко на вопросы. Да, нет, не знаю. Понял, давай будем так. Ну я же понять хочу, я не рассуждаю. Так ты и поймешь, если будешь отвечать коротко. Я а помню. ты не пытаешься даже понять, ты начинаешь рассуждать неизвестно о чем, не понимая как, и не даешь мне тебя на, на, на правильный путь наставить. Еще раз вопрос задаю. Чьи интересы представляет персона? Ничьи. Как-то ничья. Она что, на пустом месте возникла? Раз и появилась? Не понимаю, чьи она представляет интересы. О -о -о -о. Когда я что-то знаю и кому-то рассказываю, и вижу, что он не может понять короче, в Короче, короче, на образах поясняю. В паспорте что размещается? Какое изображение? Фотография? Ну. Mm -hmm. Фотография с кого сделана? С меня. Чьи интересы представляет персона? Мои, получается. Ну, раз она с тебя сделана. Если бы тебя не было, не было бы и персоны. Логично? Угу. Mm -hmm. А если бы не было персоны, ты бы был? Был. Ну, так чьи интересы ты представляешь? Персоны. Ну ты запутал меня, Антон? Реально. ты сам себя запутал. Ты, блин, в трех соснах заблудился, вот реально. В двух даже, в двух соснах. Ну, если я не понимаю, да ты еще мне помогаешь, я вообще перестаю понимать. Ну, в ловушке-то что меня ставить? Я тут вообще, на самом деле... Еще раз, раз поясняю. А, портрет вот Джакон... мне чисто проще было бы понять. ты дослушай. портрет Джаконды с кого написан? Джаконды. Чьи интересы представляет портрет Джаконды. Чей образ он отображает? Джеконды. Ну. А Джаконда может это сказать, что а, я нарис... Я создан на, на, на основании портрета. Я, я представляю образ портрета своего же. Чего это сложно, ты сказал? Ну реально, ты в со... Как ты собирался туда идти, если ты в двух состав заблудился? Ну, теперь уже я понимаю, как получится, так и получится. Ну, так в том ты -то дело, что может получиться так, что придут два белых халата, и и, и там вот уже вот конкретно будет получаться. Ну, не хотелось бы, но ну, а хочу теперь уже делать нечего. Чего непонятного? Я вот, блин, вот уже не знаю, куда элементарнее-то пояснить. Вот это... Давай я вопросы задам. Давай, так, попробуем, давай. Могу ли я и должен ли я что-то заявлять от персоны, поясняя обстоятельства дела? От имени персоны? Не от имени персоны. Вот тут я сам запутываю все время. Я знаю, что я не нарушил ничего, нарушения нет если я буду просто стоять, молчать, как живый мужчина, они что хотят, там нарисуют, сделают. То есть вопрос у меня, нужно ли здесь пояснить, что я не совершил правонарушение, его не было. Если я это не скажу, это не прозвучит. И они вообще, это даже это не, не появится нигде. Получается, что персона защититься не может. Я от персоны растождествлен, я стою рядом. Ну и все, что хотят, то и сделают. Беда-то в, беда -то в том, что персона к карточке привязана. и они просто состригут свои деньги, и все. Ты решил все вопросы сразу задать? Почему? Далеко не все. Ну так ты что, сам с собой разговариваешь или хочешь от меня ответ услышать? Хочу от тебя ответ услышать. Тогда не... так, задай один вопрос и дай мне на него ответить. А то ты уже 10 ответ... вопросов задал и, и продолжаешь дальше задавать. Ты что думаешь, я, я помню, запомню все 10 этих вопросов и поочередно на, на каждый из них отвечу, что ли? Чего ну, ты, что за компьютер включил? Ну, а? если разделять один вопрос, нужно ли что-то заявлять по обстоятельствам дела? А ты имени кого? Нет. Вот тут я этого не, вот я это и не понимаю, я об этом и спрашиваю. Так слушай ответ. Слушаю. А то ты уже два вопроса это задал. Если ты начнешь что-то пояснять за персону, то ты, получается, впрягся за персону. Ты буквально сказал, что я за нее отвечаю. Я беру ответственность за персону, я за нее поясняю. Я имею право за нее пояснять. Я беру на себя ответственность, что я за нее буду это, отвечать. Буквально. Если ты будешь отвечать за персону. Тут ясно? Или опять да. сражать надо? Нет, тут ясно. Но... Так как надо отвечать за от имени кого? От имени человека, живого мужчины. Ну... А в деле присутствует живой мужчина? Нет. Ну так а что ты там собрался пояснять-то? Ну это все равно, что к другому прийти на процесс и начать бы это пояснять за другого. Ну, блин. <смех> вот ты представляешь, ну, насколько, насколько у тебя вот это вот понятие паспорт персоны, и ты вот они настолько плотно переплетены и связаны, что ты вот никак не можешь разорвать эти связи. Да, что-то видимо не созревает, где-то не дозревает, Нет, что-то. Mm. Я вообще первый раз это давно услышал. Ну, не вникал, и вот тут. Короче, поясняю. Допустим, у тебя есть глухонемой брат, близнец. Угу. Вот глухонемой, это, вот на инвалидной коляске, короче, не говорить, не двигаться по паралич полнейший, Не говорить, не, не, не, не слушать, не это ничего, ничего не может. Вот его, вот, вот его это, привезли вместе с тобой на заседание, и вот эта черная мантия начинает ему вопросы задавать. Вот этому на коляске, который. Угу. Она ему задает вопросы. А ты за него начинаешь пояснять. Ну это-то я понимаю. Ну. А кто может пояснять? Тот, кто несет ответственность за брата, правильно? Попечитель или опекун. Это тоже понимаю. Ну. Но, Но финал-то получается, что. Вот смотри, не когда не ребенок, не подожди, Подожди, а? когда ребенок совершает какое-нибудь это нарушение, кто за него ответственность несет? Родители? Ну, родители являются попечителями, опекунами своих детей. Угу. Ну, родителей накажут. Потому что родители за ребенка отвечают. Так вот, если ты отвечаешь за персону, то ты сам на себя берешь ответственность за персону. Вопрос короткий. Но. Я не беру на себя ответственность за персону. Но платить-то мне все равно придется. Они вывернут, как им надо. И я привязан к этой карточке все равно. Не являясь персоной, я к карточке привязан. И деньги мои они оттуда просто возьмут. У меня задача-то не дать им возможности. Как бы не дать возможности. Да, не дать возможности что-то выкрутить, Потому что тут вообще нарушения процессуальные у них идут. Протоколом совсем. Ну, если ты до сих пор не понял, то у тебя нет ни имущества, ни денег, ни имени, вообще ничего нет. Все, все при все записано на имя персоны. Так, и как поступить в этой ситуации? В какой? Чтобы деньги, они сказочки Чтобы они не лишали, не лишили меня денег. задача так главная. ну ясно, короче, тебя этот какой то этот? Меркантильный интерес. Главное, это, свою денежку спасти. Да он меркантильный, потому что у меня снимут, и ничего даже на жизнь не остается, и что? Ну, можно геройствовать, там, пузыри надувать. В любом случае задача-то защититься. Не дать им возможности, там, рулить по-своему, все, что хотят решать. А для чего все тогда? Для осознания. Нет, идти, например, в суд не для того же, чтобы просто получить там порку. Кого получить? Порку. Ну, я так образно. А, то есть это, ты, ты для этого, что ли, ходишь туда? В смысле? Ну, вот у меня даже мысли такой не возникает. Какая порка? Порка кого и кем? Ну, хорошо, тогда вопрос такой. Вот ты с какой целью идешь в суд? Я уроки получить. Опыт, знания. А ты? Спасти свой кошелек? Как часть, конечно. Как часть. Так, а ты еще зачем? Ну Еще чего? Тоже, конечно, получение опыта. Осознание, может, того, что я до сих пор еще не могу осознать. Uh -huh. А на первом месте что? Опыт или кошелек? Ну вот в этот раз кошелек очень сильно на меня смотрит. Как второй протокол от 15 до полтинника завернут поверхней. Вот видишь, у тебя даже кошелек смотрит, то есть у него есть глаза. Ты его уже оживил. У тебя кошелек живой? Да Антон, это все игра слов. Я это там... не игра слов, это образ мышления. Все отсюда пля пляшет. От того, как ты мыслишь. Ну, значит, видимо, на самом деле где-то еще не созрело. У тебя кошелек, ты одушевил кошелек. Он тебя смотрит. У меня такое ощущение, что ты с наслаждением находишь ошибки над ошибкой именно. С ошибками прям играешь, ты жонглер. В смысле? Ну, у меня такое схвалится. В смысле, возникло впечатление, что я пытаюсь поиздеваться, что ли, вычленить. не поиздеваться, но как бы форма никак не помогает мне понять не обличали. Нет, у ты меня больше... нет такой цели не поиздеваться, не, это, не вести тебя в заблуждение. Я просто... Ты, это ты сыпишься ошибками. Да я согласен, что ошибок у меня много. Так ты я все стараюсь... больше и больше их сыпишь и сыпишь. И я пытаюсь тебя на каждое остановить, а ты это воспринимаешь, как будто я начинаю цепляться за каждое слово. Это я цепляюсь. Это я тебе не просто цепляю, я тебе их выявляю, показываю, разъясняю. А там... Вот в этом так называемом судилище, тебе никто ничего разъяснять не будет. Тебе сразу ну, вынесут понятно. решение и все. И только на основании того, что ты там хотя бы одну ошибку в это сделал. Ясно? Ну вот главное, это я и хотел бы услышать рекомендации, как не сделать ошибки. Да как осознавать каждое слово, которое произносишь. А то у тебя вон уже кошелек смотрит, воодушевленный стал. Это что такое? Ты мало того, что позвонил только из-за того, что вот тебе дорог твой кошелек, и все делается ради кошелька, так ты его еще и оживил. Ты вот это, как какой-то, ну, я не знаю, что ты там, молишься, что ли, на него? Разговариваешь с ним, я не знаю, может, он тебя слышит, раз он уже смотрит. Но это реально вот так звучит. Для здравомыслящего человека это именно так и звучит. А когда ты об этом говоришь и не понимаешь, что ты говоришь, ну, это вот, это вот и есть, и, ну, и называется недееспособность. Не осознает, что он говорит. Ясно? Нет, говорю. Нет. Нет? Ну, ладно, это я... я это. Ясно, что я тебя загрузил. Не, это, получается, это... Не созрел ты еще для этого. Вообще никак. Наверное. Я тебе еще раз поясняю. Я уже, уже за это устал пояснять, что тема живых, она очень опасна. Одно лишнее слово... Не могут с дурку увести. Ну ладно, благодарю, Антон. Что, не буду тебя отрывать. Ну а что а благодарю? Давай, задавай вопросы, если есть. Ну, не знаю, может где-то в моей, во мне там самой, но я сам учитель, преподаватель, и всегда очень удачно преподавал, и все, кого я учил, были довольны понятностью объяснения. Вот я когда слушал... Разговоры твои с кем-то тоже за вопросы задавали. Uh -huh. Я уже тогда думал, как у нас, если разговор произойдет, как он произойдет. Он, он произошел так, как я опасался. Я такую форму не понимаю. Она меня сразу напрягает, и я, видимо, перестаю даже вникать. Но на самом деле, у меня ощущение такое, как будто ты подлавливаешь ошибки и крутишь их, и крутишь. Ее объяснить, и все, и прошел, ступенька прошла. Спросил, понял, не понял. Ну вот, видимо, я такую шуру не могу понять, что ли? Может, я такой... Ну, И я не, тебе с одной стороны поясняю, с другой стороны, с третьей, образы привожу. А ты, ну, ну ни в какой не хочешь понимать. Ну, видимо, не судреус. Реально. Ну вот, давай вернемся к портрету этой джаконты. Вот Портрет джаконты. А? Понимаешь, мне вот этот пример, ну ничего не объяснил. Просто ни копейки, ни капли. Он для меня непонятен, а в чем вы... Смысл-то вот этого вопроса? Ну, я тебе и, и на паспорте пояснял, и, на, и ну, на паре «ты паспорт», и на паре «Джаконда» и ее портрет. Ну, какие еще могут быть я аналоги? Не могу не я тут, а? ну, вот могу, могу тут что-то догнать, и все. Ну, у тебя я образное не... мышление вообще развито, нет? Ну, все, да. Не, не... Может, огромное. Развито. Вот ну, давай на дереве с яблоком. Вот яблоня стоит. Вот яблоко Нет. может с, это, с яблони упасть на землю? Может. А обратно залететь, обратно присоединиться с земли? Нет. Ну, а кто кого породил? Яблоко породило дерево или дерево породило яблоко? Дерево породило яблоко. Ну, так вот яблоко это, это, это, это паспорт. Яблоко это паспорт, потому что оно создано деревом. А дерево это ты, ты первоисточник. Это я понял. Так если яблоко от тебя отделилось в виде паспорта, как ты можешь представлять интересы того, что создано на основе тебя? Невозможно представлять интересы паспорта, потому что паспорт – это вещь. У него нет интересов, у него нет воли. Ясно поясняю, нет? Ну это да, это я понимаю. А вот паспорт, персона, может представлять твои интересы. Вот тут поясни. А что пояснять? У тебя есть воля? Да. Ну, а что такое интерес? Вот представлять интересы, это что такое? Да, так, представлять интересы. Ну как объявлять волю того, кого ты представляешь? Ну вот. А, а, а, а паспорт это персона может представлять твои интересы, потому что она представляет твою, твою волю как живого мужчины. А вот ты как живой мужчина не можешь представлять интересы паспорта, потому что у паспорта нет воли. Такой... Вот тут что-то мелькнуло, где-то ключик прямо тут то есть паспорт может представлять меня на интересы. Да, через бумагу. То есть я могу э, пользоваться э, для своего блага тем, что может персона для меня как бы дать решить. Что-то тут вот как-то было с физическими, и юридическими лицами, они же завязаны вместе. М -м -м. Паспорт может представлять мои интересы. Но без меня он тоже этого не делает. Она опять где-то тут, у ну, него ни слов, ни рук, ни ног. Пример какой-то приведи, каким образом он представляет интерес? Просто, чтобы я досварил. Кто, паспорт? Да. Ну как? Элементарно, везде и всегда. Пишется заявление от имени кого? Заявление от имени персоны. Ну, ты там что пишешь? Живой мужчина или фамилия, имя, имя отчество? Ну, большинство как делают? Угу. От имени персоны пишут, паспортные данные указывайте. Паспорт укажите, не себя, а паспорт. И получается, через паспорт представляются твои интересы. Угу. Ну, дошло? Ну, это-то да. Ну? Я все пытаюсь увидеть, как это применительно к моему процессу использовать правильно. Да что ты замкнулся на этом процессе? Ты сначала в понятиях разберись. Когда ты разберешься во всех понятиях, тебе не важно будет, какой процесс. А если я просто по времени не успею разобраться, а на него в любом случае идти? А, ну да, кошелек-то смотрит. Кошелек-то смотрит? Ну. Но я в любом случае должен представлять, я пришел, сделал вот это, сделал вот это, сделаю там следующее, какую-то структуру-то создать для себя. Понимание. Ну ты понимаешь, что вот большинство процессов в жизни, в обычной жизни простых людей, которые вообще не в теме живых, mm -hmm. они именно действуют через паспорт. Почему везде именно паспорт требуют? Потому что для системы живые мужчины и женщины не существуют. Ни в одном законе не прописаны они. А там существуют только граждане, физлица, персоны, законы персональных данных. То есть они, они, они, неважно, кто к ним пришел, они говорят, дайте паспорт. Только через паспорт вы это, можете какие-то свои это, интересы проявить. То есть это, паспорт представляет твои интересы. Логично? Да. Yeah. Ну, а ты можешь себе представить другую ситуацию? Что приходит паспорт, приносит живому мужчину, паспорту говорят, предъявите живому мужчину. Паспорт достает yeah. живому мужчину, кладет на стол. И заполняет заявление, а в заявлении пишет, что это, это, живой мужчина такой-то, такой-то, а я паспорт такой-то такой-то, действуя через своего живого мужчины хочу то-то, то-то. Может так паспорт сделать? Конечно, нет. Ну вот, вот тут ответ на тот вопрос, который сам начале изучал. Можешь ли ты представлять интересы персоны? Ну, я не помню, вы спрашивали я прямо так, может писать интересы? Ну ты произнес mm. такую фразу и не сдал mm. на нее ответ. А сейчас ты за нее на, на этот вопрос знаешь ответ. Или mm. или не знаешь. Ну, то есть, получается, от живого мужчины, я просто наблюдаю за процессом, в него никак не вступаю, не встреваю. Как наблюдатель. Получается, задача такая. Ну вот пересмотри мое второе заседание посмотри, как я там себя веду. За себя отвечаю, а за персону нет. А, я не помню, в каком, в первом или во втором было, где ты пояснял все-таки, что на территорию не заезжал, ты, там документы там... Это с, в первом, рост... в первом было. Это в первом было, да? Да. Вот меня вот это и смущало, что ты все-таки... А что смущало? Потерял... Я могу и так, и эдак, я по-всякому тестирую. По обстоятельствам дело-то все вот равно ты же пояснял, что правонарушения это тоже не было. На территорию, на территорию не заехал, знаков не стоял. Вот у меня вот в этом не снасухи-то и были. Так ты Говори. переслушай, ты, у тебя не стыковки, потому что ты не услышал. Ты еще раз переслушай, за кого я поясняю, за персону или за себя. Сейчас переслушаю еще раз. Я за себя поясняю. Что... Блин, вот тут стоит момент разделения с персоной, но за себя поясняешь, ты ехал на велосипеде? Да, да. Там, там в документах написано, что э, Булгаков Антон ехал на велосипеде. Так я же в самом начале озвучил, что я не являюсь Булгаковым Антоном Николаевичем. Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Я да. поясняю за себя, за живого мужчину, хозяин меня, Антон. Да, я ехал на велосипеде. Да, я живой мужчина. А, вот у меня уже маленько складывается. Ну, персона как существует? В виде паспорта только. Паспорт может на велосипеде ехать? Нет. Ну? Вот если бы она ко мне обратилась, Булгаков Антон Николаевич, угу. спросила бы, вы ехали на велосипеде, и если бы я начал отвечать за Булгаков Антона Николаевича, не возразив, что я живой мужчина. Признал бы себя персоной. Вот, я, вот, вот не то, что признал, я бы ей буквально сказал, да, я являюсь паспортом, и я как паспорт, короче, как вещь, как бумага, сел на велосипед и поехал. Звучит как угу. дурдом. Согласен? Не. Ну вот что с таким делать? Ну вот что-то у меня уже маленько прояснения начались. Ну вот видишь, а ты хотел завершить разговор. Ну да. да ты меня там затюкал просто. Да не я тебя затюкал. Это я тебя э. еще не тюкал, ты что? Это я так еще вот, это, стараюсь с тобой это, как бы это. Нет, я имею в виду форму. Я там начал выключаться уже из мышления. <связывая> <связывая> <связывая> деле <Да, связывая> я, я, я тебя понимаю, потому что я, у меня также мозги кипели, когда я эту всю информацию впитывал. У меня, у меня такое состояние было, что вот когда я все это узнал, у меня такое ощущение было, как будто ко, -ко, -ко мне кто-то сзади подошел и кувалдой по голове ударил, и у меня какой-то прожектор внутри загорелся после этого. Вот как говорят там это, э, как. Солнечные зайчики в глазах, да? После удара mm -hmm. по голове. Так mm -hmm. вот они у меня включились и больше не выключаются. Ясно стало в голове. Я бы тоже хотел, чтобы уже ясно мне стало в голове. Тоже захот иногда по ней ударить. Так вот мы с тобой пытаемся разжечь маленький огонек вот этих вот зайчиков. Чтобы у тебя там свой собственный свет появился. Чтобы у тебя у самого ясно стало. И все равно еще раз я задам вопрос для особо одаренных, которые из танка. и, там и их... Давай, давай, я же слышу ты там что-то это. Меня интересует вторая стадия. Если первый процесс завершится тем, что признают совершенным правонарушение, надо подать апелляцию. Mm -hmm. теперь, вот это нам не разобрать Я подаю апелляцию от себя, от живого мужчины. Mm -hmm. А решение это вынесено на персону. То есть я опять каким образом здесь получаюсь? Решение вынесено на персону. Mm -hmm. В персоне выписан штраф. Я подаю апелляцию, как бы за персону, что ли, получается. Меня То есть меня-то там никто не обижал. Нет, не за персону, а за себя. Потому что, вот как ты правильно сказал, эти приставы это твою денежку снимут. То есть <связано> у тебя из кармана буквально вытащат. Ну, конкретно уже они это, видишь, все специально в виде это, электронных денег, карточки сделали. То есть все, в электронном виде это уже от налички типа отказываются. А если перевести на старый язык, то получается они к тебе залезут в карман и бумажные носители в виде денег. Правильно? Угу. Вот Именно к тебе, не к персоне. Они же не будут вот с паспортом вот, разговаривать, потому что вот, у них вот, тоже... Забирать-то будут именно у меня. Так в том-то да. и дело, что у этих приставов тоже нет осознания. Что судили-то персону, а ты за нее не отвечаешь. Вот у них нет этого осознания. А у тебя уже есть. В этом и разница. Так, так вот, чтобы подать апелляцию, и тут тоже нет никаких проблем. Ты пишешь, я э, живой мужчина, хозяин имени такой-то, учреди, учредитель и такой-то персон Я так пишу уже это, сколько? Два года. Антон, пожалуйста, вот проговори дальше. Вот ты сейчас начал, я в принципе как бы вот так же и думал, что я живой мужчина Александр. Э, хозяин имени Александр. Не путай. Хозяин имени Александр учредитель-бенефициарий. И вот что дальше выделять это? Я, я не согласен с чем. Не надо писать, не согласен. Надо, Если ты живой мужчина, то, у тебя, что -то, то ты должен волю проявлять. Они а не согласны. Да, да, да, да, да, да, точно. да, точно. Ну, апелляция предполагается. Я тебя и, пытаюсь и, опять выйти раскладушки разложить, а ты их опять вместе слепляешь все. Ты моя, я расслаблюсь. Это я мозг расслаблю. Ты привык, что у тебя эти раскладушки все в одном месте сложены? Это для удобства. А оно должно быть все по полочкам разложено. Вот там персона лежит, а вот тут живой мужчина. Ты что, мои бумаги не видел? Все еще не видел. Ну, а тот я пакет знаю, бумаг, что, который что, я всех. говорю, там 20, больше 20 документов. Ну, вот я скажу, 19. 19 запросы, это запросы к ходатайство к, к суде. Волеизъявления. Волеизъявления, да. Я Но... не знаю, сколько год их у тебя. Шапку читал? Бегло, пробегал, бегло. Так в том-то и дело, вы бежите, пробегаете, а потом говорите, а где? А, а там все написано просто... в шапке. Я физически просто еще не успел все просмотреть. Он же приехал сегодня поздно, сразу в суток, пришел сюда и вот пока звоню тебе, просматривал, мужик. Еще и кошелек в спину смотрит. Смотрит собака. Видишь, ты его еще и собакой назвал. Мало того, что он смотрит, так то ты его еще и собакой назвал. Он же обидится может. Я тебе серьезно говорю. Нет у меня кошелька, я все в кармане занишь. Поэтому никому даже обидеться. Ну тебя, что, получается, задница, которая смотрит, и еще и, со, и является собакой. Ну ты понимаешь, что ты говоришь вообще? И опять сейчас слова какие-то, которые просто прозвучали. Да и... это не просто слова! Это не просто слова. Это кажется, это я докапаюсь до каждого слова, но я не докапаюсь. Я тебе еще раз поясняю, что я тебе указываю на, на то, о чем ты говоришь, как это со стороны выглядит. Это тебе... Я не знаю, как ты это, вот чему ты учеников учил вот такими фразами, такими словами. Какие у тебя ученики вышли с таким же мышлением? Ну, я по физкультуре, по гимнастике тренировал. Там... Но все равно ты же с ними разговариваешь. Нормальные ученики, все довольные ученики и родители их ни одного недовольного то нет. Чего? Когда до сих пор недовольного то ни одного нет. А. ну ты вот тоже я был стараться. доволен, пока не позвонил мне. Чего? Я говорю, ты скорее всего тоже был довольный э -э, собой, пока не позвонил мне. Довольный с собой? Каких-то я даже не знаю, надо. Обдумайте, это. Я так вопрос не стоял, просто не горя. Ну, скорее всего, с собой я недоволен. Сейчас или когда? Нет, уже какое-то время я осознаю, что много сделал. Не так много не сделал, то, что надо. То есть неудовлетворенность тем, как я жизнь сложил, есть. Все-таки уже впереди-то не так много осталось. Ничего страшного, успеешь? Ну, стараюсь усиливать, что успею. Давай по делу. Что еще, какие вопросы есть? Что-то еще было. Да нет, наверное. Достаточно. Основные, на основные были бы вот эти вопросы. Если будет решение э, о штрафе с апелляцией, вопрос был. Ну, но его как бы вроде, вроде немножко я разрешил но и поведение в суде, ошибки, чтобы не допускать. Пересматривая а видео. на Ушки, в которые можно заскочить просто по привычке, вот так сказал что-то. Так в том-то и дело, я тебя поэтому и ловлю, потому что у тебя настолько вот эти привычки. Все привыкли так общаться и не осознают, что они говорят. А потом удивляются, как так у них кошелек вдруг это начинает это двигаться, смотреть гавкать на них а потому что собакой называли как корабль назовешь так он и поплывет это не сказки это реальность просто никто не об этом не задумывается ну вот у нас один в Каменске уже сходил э, живой но ну. ну, правда как истец они отказали ему чего отказали я не знаю точно чего он, он выступал истецом истец, по какому вопросу сейчас буду с ним сейчас уже наверное, поздно завтра буду с ним созваниваться. Точнее, как раз перед командировкой меня тут услали на неделю и оторвали меня от всего. Я приехал сегодня, я врал им, что осталось три дня. Завтра на сутки уйду в воскресенье рабочий Ну ты же взрослый человек, ты же должен понимать, что в спешке серьезные дела не решаются. Ну а дело-то оно по-любому, если тебя него не откручишь. все равно есть, на 22 число назначен процесс. Ну так это не означает, что ты должен сломя голову убежать. Это, это, и спасать свой свой этот кошелек, который смотрит на тебя. Надо сделать все возможное, но не торопясь, а осознанно. А ты что-то позвонил и начал кучу этих вопросов задавать, не слушая ответ на них. То есть ты торопился буквально. Быстрее, быстрее, быстрее, давай, я сейчас все вопросы тебе выдам, ты мне дай быстрый ответ, и все, и побежал дальше. Не осознавая вообще, что ты спрашиваешь, что ты говоришь. А, та, а там я еще раз говорю, я, я тебя не просто так, муч, как говорится, мучаю, я же слышу, ты страдаешь от этого, прям. у тебя мозги кипят. Я тебя не просто так мучаю, я тебя, я, я тебя это, пытаюсь э, понудить, это, осознавать, что ты говоришь, как ты действуешь. Потому что если ты в это состояние не войдешь, в, в, в, это, в состояние осознанности, то там любое слово, любое действие твое в, в, в, в, в, в так называемых судах, оно сыграет не в твою пользу. А по... И ты как бы, даже если ты там процентов сделаешь все, все как надо, все правильно, а и допустишь хотя бы одну ошибку, ты, ты оттуда выйдешь и скажешь, да это все херня, но все не работает. Потому что я, я, понимаю. Ты... А? я понимаю, что с первого раза, да, наверное, и не получится все правильно делать, не ошибитесь. Да, конечно, нет, у меня же тоже не сразу получилось. Есть у меня тут соратник, Боец, он уже и по ЖКХ с 14 -го года не платит, и судился уже и с прокуратурой, и с администрацией. Но он на наличке живет. На ну, что? У него стоянка, наличка, у него карточек вообще нет. А -а -а. У него стоянка, он деньги собирает на вам. Поэтому, что бы они там не принимали, вот у него был тоже 7 числа по 20.6.1, а ему просто насрать. Я говорю, Лёха, ты говорю, в курсе хотя бы, что у тебя заседание-то было, он да мне попер. И на самом деле они до него просто никогда обратно не могут. Ну, вот тебе ответ. А у меня, а меня кошелек смотрит. Да потому что у тебя у тебя кошелек, он, он полностью завязан на персону. Все оформлено на персону. Да. И это никуда не откинешь. Почему? Можно? Так, если знаешь, ну как, как, у тебя сам сам только что пример привел. Че, вот раньше все жили за это без карточек, а сейчас не могут, да? Так что ли? ну тут даже не важно, карточка не карточка, он работает на себя. Я на работе даже если я карточки все закрою, приставы присылают на бухгалтерии. Ну на а, кто тебе, а кто тебе мешает работать сам на себя, трудиться, скажем так? Че? Вот сколько людей есть, только в принципе все могли бы и работать на себя. Но ну. Никогда не было и не будет. Всегда есть определенный процент людей, у которых в какой-то сфере идет тема. Чего а вот идет? Себя. Ну, получается, идет ему, выходит. Вот я сетевым занимался 12 лет. И я видел, как один человек пашет, идет, ну как бульдозер, куда-то ничего у меня не происходит. Другой вроде и красноязычный, идиот ничего не делает, а результат у него просто... Просто а для меня такие. между ними нет разницы постоянно, что они оба работают. Разницы-то нет, но просто это показывает, что в принципе да, дано всем, вернее как, в принципе доступно всем, но дано не каждому. Так найди свою стезю и труди сам на себя. Кто тебе мешает? Да никто так все. Но но... Должно... Уж я точно знаю, что я никогда не буду сидеть ни на своем месте делать то, что я не люблю делать. А получается, если бы что-то было в душе и стремление, я бы давно бы уже этим занимался. Так подожди, так ты уже занимаешься тем, что тебе не нравится. Тебе же не нравится, что у тебя могут прийти на работу э, и списать там денежные средства из твоего кармана. Тебе не нравится, что могут залезть тебя в карман через твою персону. Да. -да. Ну, так ты ничего не делаешь, чтобы этого не было. Я вот 7 лет не работаю и не собираюсь. Почему ты так не можешь? Я думаю, а. Ну я как раз только что про это говорил, что доступно, теоретически доступно, вернее, ну, в общем, короче, это должно быть что-то, что я понимаю, чего я хочу. Я не вижу сейчас в своей жизни варианта перемены в эту сторону. Не работать где-то на деревню, работать на себя. Ну, не вижу просто. Чего не видишь? Для себя возможности выйти в свободное плавание, чтобы не на дядю работать, а на себя никогда не... Да вопрос быть. не в том, видишь ты или не видишь. Ты сам этого хочешь или не хочешь? Ну, наверное, не очень не хочу. Ну, вот тебе Но ответ. Это... Все зависит от твоего... от твоего желания. Если ты не проявляешь свое желание, у тебя нет воли на это. У тебя скорее наоборот не, стоит запрет по воле, что я не хочу сам на себя работать, я хочу работать на дядю. Смешно-то смешно, а возразить нечего, так? Ну как-то да, вот эта тема мертвая, мне кажется, туда только время тратить сейчас. Какая тема? Вот а через пельмени вот, работаем на себя, а не на дядю. Мертвая тема? Работать на себя? Для меня сейчас, в этой ситуации. А, так это твой выбор. Ты ее сам умертвил. Да. да. Никто тебе Я не прошу. мешает ее оживить. Я про это и говорю, если бы было желание, и разговора об этом не было, все бы давно было бы уже оживлено. Так Значит, в том-то том и дело, что ты... С одной стороны, ты не хочешь, чтобы тебя кто-то трогал, твой этот кошелек с глазами, которые смотрят. Ты вообще не хочешь, чтобы кошелек на тебя смотрел. Но почему-то смотрит. Так он потому и смотрит, потому что он не твой, он, он, он больше работодатель, он со стороны дяди на тебя смотрит. И работодатель на тебя смотрит, и, и кошелек, который наполовину его ну, ясно, ясно говорю. Это Понятно все ли? Ты там опять не, не понимаешь, о чем я вообще говорю. Это понятно, но эта тема сейчас бесполезна для разговора. Это затрата. -а -а. Ну, смотри сам. Вопросы есть еще? Нет. Добро тогда. А, это вопрос, могу разместить наш разговор? Да. Нет. Добро. Давай, благодарствую за интересный разговор. <смех> я не верю, что для тебя был интересно. Для <смех> меня очень интересно. Я впервые столкнулся с, с человеком, который в двух соснах заблудился. И я чуть было не потерял этот урок. Я приложил усилия, чтобы и, и неоднократно, чтобы вер, вернуться к этому, удержать разговор и все-таки пройти этот урок. Я надеюсь, что мне удалось до тебя донести смысл. Ну, из тех разговоров, что я слышал до этого, вот я уже выложен в сети, люди как-то прямо, ага, понял, хорошо, ну, чуть ли не раболепно соглашается. Я рассуждаю, если я не понимаю, я говорю, что я понимаю, а я не увидел там, что люди в какой-то позиции твердой находятся. Ну, может, кому-то будет полезно и такого, упертого, услышать. Так это не упертость, это ты правильно говоришь. Если не ясно, так и говори, это ты вот правильно сказал, мне не ясно. Мне эти примеры неприемлемы, приведи другой. А многие, вот ты правильно говоришь, соглашаются и все, и дальше поскакал. А на следующий mm -hmm. день звонят и говорят, а, а, И опять одно и то же. И опять приходится по третьему, по четвертому разу пояснять, другие образы приводить, другие примеры. А здесь вот удалось за один разговор тебе все по это пояснить. Ну, звонить могу еще, если возникнет вопрос. Конечно. Только не часто. Ну, понятно. Я не я... у тебя, наверное, трубка не, не... не лежит точно никогда. На... Да у меня ухо скоро отсохнет. Я с шести вечера пытался дозвониться. А, ну вот это ты меня, видать, и таранил. Я тут до тебя с человеком говорил, мне пять или шесть звонков во время разговора поступил. Да, это я и звонил. Ну, ладно, Антон, еще раз благодарю. Спокойной ночи. благодарите Благодарствую. Давай, счастливо. счастливо.